Здоровчики. Знаю, ты искал видеоролик, как настроить варзончик так, чтобы игра не лагала. Так вот, ты попал по адресу. Погнали. Но ну, а перед тем, как мы начнем, я бы хотел попросить тебя прожать Лукачанский этому видеоролику, написать в комментарии, помог ли тебе этот видеоролик, ну и конечно же подписывайся с колокольчиком. Ну а мы начинаем. Стоит подчеркнуть, что в настройках не все должно стоять, как у меня. Ваш монитор, его разрешение и герцовка могут отличаться от моих, поэтому у себя вы выставляете по разрешению своего монитора. Если у вас герцов больше, ставите больше. Если разрешение больше, ставите разрешение своего экрана. Все остальное можете выставлять как у меня. За исключением одного момента, я вам его сейчас просто озвучу, для чего он нужен, чтобы вы понимали, в чем будет разница. Многие выставляют настройки графики на низко, все-все-все полностью выключают и жалуются на мыло, которое у них по итогу получается. Эту проблему можно решить одним способом. Выставляйте качество изображения и текстур на низкое. Ни в коем случае не выставляйте на минимум, потому что на минимум будет мыло. Ставите низкое. Далее, отображение текстур по требованию. Вот этот момент самое главное запомнить и поставить на стандартное качество. По дефолту его многие отключают и после этого получают мыло. Вот здесь, обращаю ваше внимание, ставите стандартное качество. Не высокое качество, а стандартное. Это загрузка через интернет ваших текстур. Далее все остальное выставляете на низкое. Отключаете, отключаете, отключаете, отключаете. И вот здесь вот со сглаживанием можете немножко поиграться. Сглаживание у нас в принципе также влияет на FPS. За счет этого вы можете выигрывать. Поиграйтесь, попробуйте. Здесь индивидуально для каждого глаза. Как вашему глазу будет приятно, так и выставляйте. Мне комфортно играть на фильмке с мат т T2X. Все остальное выключайте. Зернистость рекомендую оставить. Многие говорят отключать, но я рекомендую оставить, потому что за счет этого плюс прорисовки текстур. Перейдем в настройки NVIDIA EXPERIENCE. Здесь, ребятушки, в параметрах 3D, управление параметрами 3D, просто выставляйте все, как и у меня. Ничего не меняя выставлять полностью, как у меня. Объяснять, что к чему и как относится, я не буду. Просто факт есть фактом. Поставили, применили и забыли. Рекомендую при обновлении драйверов, а проверку драйверов рекомендуется делать регулярно, потому что драйвера обновляются каждые две недели приблизительно, плюс-минус. И после того, как вы их обновляете, у вас вот эти все настройки могут сбиться. Обязательно после обновления драйверов, если они были Заходите в NVIDIA Experience и проверяйте настройки управления параметром 3D. Данная опция очень сильно влияет на производительность игры. После того, как вы настроили, игру рекомендуется перезапустить. Всем добра, ребятки. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик и помог. Не забывайте про Лукачанский. Пишите в комментариях, смог ли ты решить ситуацию с FPS и с качеством игры. С вами был на связи я, Дядя До скорой встречи и па -бра.